Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с председателем совета директоров ООО «Атлант» Юрием Тороховым и директором кинекомпании «Максима» Яны Тороховой. Что обсудили какие были намечены перспективы сотрудничества, расскажем в сюжете. На встрече состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в рамках развития университетского технопарка. Напомним, ранее Казанскому университету была передана часть территории выставочного павильона WorldSkills. «Здесь мы исходим из двух принципов. Первое – это быть, должен быть один или два якорных резидента, которые приходят и помогают нам покрывать текущие кассовые расходы, то есть, по-простому говоря, это расходы, связанные с коммунальной инфраструктурой, с содержанием данного объекта, для того, чтобы оставшиеся площади мы занимали бизнес-проектами нашего университетского сообщества. Да, то есть это могут быть стартапы наших студентов». Это малые производственные предприятия, работающие в области коммерциализации научных продуктов наших преподавателей и так далее. В частности, в ходе встречи были обговорены два направления сотрудничества. Создание цифровой студии с использованием IT-технологий и создание новых строительных материалов. Это не только производство новых строительных материалов, но и технологий. И, конечно, это такой прорыв, это новое слово в скажем так, в материаловедении, да, в новых материалах. И мы надеемся, что у вас появится новый современный, очень удобный, комфортный поселок коттеджный со всей инфраструктурой. И эти все материалы будут произведены на территории вашего технопарка. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками. Так Казанскому университету от гостей был передан сборник исследований речей и лекций Тимирязева «Солнце, жизнь и хлорофил. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз.